Максим, ваше возвращение на родину до сих пор опутано таинственностью. Это наше. После возвращения в Россию он стал публичной фигурой. Я до Макса не могу дозвониться. Они сами улетели в Египет отдыхать. У меня есть много информации, которая поможет тебе узнать всю ситуацию. И это касается не только Лиджи. Макс! Если его друга похитили какие-то нехорошие люди, ты что, не поехала бы за ним? Но мне нужно срочно попасть в Ливию. Вы совсем это Шугалей. сошли? Это же Шугалей. Шугалей! Ты шутить любишь, Устарай! да? Шугалей – это легенда. Ты где? Почти в Египте, рядышком. Ты там, где я думаю? Угадал. Просто... Шугалей сделал нам хороший подарок Если он, offsets, он просто энергии, исчезнет он в пустыне будет Это восток. будет лучшим вариантом и для нас Восставь. И для него У нас ни воды, ни еды А ты опять по -траристам. Правда твоя Нахрен никому не нужна И никто ее не узнает Потому что мы здесь Сдохнем Макс, люди Давай Маш. Прости, Самир. Господи, а вы-то тут откуда?